Но уже, если посмотрим те кто, те, кто выходит, глаза горят, если посмотрим те классы, те аудитории, где сейчас проходят занятия, мастер-классы, мы видим, то что там есть живое общение, там есть и смех, и эмоции всевозможные. Это говорит о том, что действительно у нас все получается.